Итак, друзья, всем добрый день. Сегодня у нас здесь, в Египте, пока я в Египте, выходной день. Сегодня пятница. В Египте в пятницу – это выходной день. Сейчас у них тут Рамадан, плюс вот это наша сегодняшняя пандемия, все закрыто, новые какие-то правила ограничения, посещение магазинов. Говорят, что здесь увеличилось количество этих заболеваний, не знаю, я не думаю, что увеличилось количество заболеваний, вы знаете, что творится в мире, и на самом деле нас всех зомбирует на самом деле не может быть такой этот вирус, нам внушает и поэтому многие люди на самом деле заболевают не столько от коронавируса, сколько от той психической атаки, которую внушают. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, о чем сейчас серия мастер-классов по деньгам. Как можно зарабатывать в условиях кризиса особенно. Для каждого из нас сегодня особенно важна тема денег. Те, у кого деньги были, они уже заканчиваются. Запасы тоже не бесконечные, потому что потихонечку нам открывают, но мы прекрасно понимаем, что скоро нас опять намекнут, внушают в наши головы, что осенью будет новый всплеск коронавируса. И те, кто умели зарабатывать в интернете, а я говорю про интернет, те сумеют больше прокачать себя и поднять доходы. Те, кто только собирается, вам будет сложнее. Я провела несколько эфиров для людей, которые хотят, но боятся. я узнала такие интересные боли, которые очень хорошо их понимают. Да я сама тоже их переживаю, тем более. Я живой человек. И если я, например, сейчас веду серию бесплатных мастер-классов для психологов, тренеров, мастеров своего дела консультантов разного рода мастеров там не знаю дизайна ну все те люди которые работают и могут позволить себе спасибо большое facebook спасибо вам яша угу. так вот те люди которые хотели бы они просто боятся боятся грубых осуждений боятся что их раскритикуют и вы совершенно правы правы в том что люди становятся все злее к сожалению и это характерно для нашего постсоветского пространства вот что интересно я заметила когда я работаю с людьми русскоязычными но из разных стран мира я общаюсь и я понимаю, что там совершенно другая какая-то ментальность у людей. Они друг друга поддерживают. Они, если кто-то там толстый, или там что-то у него не получается, его поддержат, его, и как-то у нас нет. У нас только могут поддерживать друг друга, когда люди находятся в сообществе похожем. Вот, допустим, все, вся группа хотят вырваться из такой болезненной ситуации, из бедности, из, в общем, создают свое сообщество, и тогда они друг друга вместе поддерживают. Кто-то споткнулся, кого-то поддержали. Кстати, хорошо об этом построена работа в MLM-компаниях. И то надо попасть на э, такую здоровую атмосферу, там, где э, есть лидеры, которые не зазвездили, и... В себе уже Бога возомнили. Есть такие компании, я была в некоторых компаниях, видела и их понимаю прекрасно. То есть, и там есть специалисты, они приглашают специалистов, психологов, там, таргетологов, разных других специалистов приглашают, чтобы люди учились. И вот, когда вы попадаете в, такую, в такое сообщество, конечно, вам легче прорваться через стену недоверия, критики, вот таких вот всяких негативных штук. И в то же время, даже те люди, которые сегодня имеют уже уверенность, вот такие, как я, да? вот такая уверенная, такая уже вся мудрая, и я тоже переживаю, когда попадаю на людей неблагодарных, злых, обиженных. Ведь смотрите, помогать можно только тем, кто хочет помочь тебе сам, кто хочет помочь себе сам. Люди могут идти в тренинге, в консультации, они читают информацию, и они неблагодарны. Неблагодарные, неблагодарные это бедные люди. Они всегда будут бедными. И вот я уже, боже, уже более 25 лет, я уже не помню сколько, я провожу разного рода психологические консультации, тренинги. Я вкладываюсь с людей, становлюсь уже вверх ногами. Лишь бы только люди достигали своих результатов. И это энергетически очень затратно. Это очень затратно. Когда ты вкладываешься в человека, эмпатию проявляешь, вкладываешься, берешь этот груз на себя, тянешь, вытягиваешь, это стоит больших денег. И когда ты идешь на какие-то недорогие оплаты, чтобы человеку было более доступно, этого никогда не оценят, запомните это. Те уважаемые клиенты, которые будете становиться сами специалистами. Поэтому не пытайтесь тянуть Бегемота из болота, если он сам ему там самому нравится. Быть неблагодарными ⁇ это значит надолго застрять в своей бедности, нездоровье, нищете, там, одиночестве. И вот сегодня праздник крестьянский. Большой праздник Николая Чудотворца. Я верю в Бога, я верю во что-то высшее. У Нас людей разделили на, на религии. Да? Вот сейчас вот мы находимся в мусульманской стране, где большая часть людей мусульмане, у них Рамадан. Я лично уважаю их религию, изучаю, мне это интересно. Рано утром здесь идут молитвы, причем, соседнего дома прям рупор такой стоит, и прям вот прям слышно, я уже даже сейчас подстраиваюсь под это и как бы тоже медитирую и молюсь, ну, молюсь там, богу все равно. Так вот сегодня большой праздник. Я чуть позже дам вам практику, какую я однажды использовала, когда работала женщиной, очень тяжелой женщиной. У нее была психосоматика, нарушение работы пищеварения, завороток кишок. С, с сужение там плохое, короче там какие-то полипы были, там короче было всего всего всего. И как вы понимаете, если меня понимаете, что все заболевания это психосоматика. основная причина психосоматические заболевания. Человеку дано все для того, чтобы он был счастлив, здоров. Но, к сожалению, человек неосознанно, он получает боли, травмы, он не работает с этими болями, травмами. Он, ему проще прийти на лекарства, ему проще прийти на... Конечно, нужна медицина. Конечно, поддержка нужна однозначно. Но опять же, когда ты находишься в светлом состоянии, в благодарности состоянии, ты бы благодаришь еще за тот орган, который у тебя не болит. Да, есть такая практика, я сама что она есть, и ей на я поверила на себе и на других своих учениках, клиентах. И вот, когда ты находишься в таком светлом состоянии, благодарном, ты быстрее выздоравливаешь. Это практики самогипноза, это разные трансовые практики. Ты старость останавливаешь, ты исцеляешься быстрее и так далее. Поэтому я чуть позже дам эту практику которую я применила, впервые в жизни, и она очень хорошо сработала. Я, я не ожидала, что она сработала. И тоже, кстати, была связана с Николаем Чудотворцем. Это была зима, по-моему, у нас есть несколько этих праздников. Я такая, такая не очень религиозная, то есть я как бы не совсем знаю эти все праздники, но слежу за тем, что происходит, люди меня подавляют и я заодно знаю. Так вот, провела я два мощных мастер-класса. Бесплатные это были мастер-классы. Я вкладывалась, как всегда вкладываюсь, и в бесплатные мастер-классы как в дорогие. И те, кто ходит ко, сам, у меня, ко мне на моей программы, наверное, могут это подтвердить. Если кто-то из вас э, есть сейчас, напишите, пожалуйста, подтвердите, что я вкладываюсь, и что я не могу. Но ну, если кто-то здесь есть, а кто-то будет слушать записи, дайте, пожалуйста, обратную связь. И вот я провела два серьезных крупных мастер-классов, Первый из серии «Как убрать денежные ограничения, как их найти, выявить и трансформировать и чтобы деньги начали к вам приходить». При условии, что вы, конечно, работаете, вы трудолюбивы, вы усердны, вы старательны. Речь не идет о эзотерике и «мы гоняем денежные потоки». Нет. Хотя это тоже работает. Были условия, когда вы имеете цель, прилежно трудитесь, следите за технологиями, не отстаёте от жизни. Ну, в общем, вот так. И вот первый был мастер-класс. Больше акцентировал на причинно-следственную связь, так называемые кармические вещи. Да? Я как человек с медико биологическим образованием, академическим образованием, раньше считала, что это все какой-то бред этих бабок, Спасибо большое, спасибо за то, что подтверждать. Угу, спасибо. Когда ты считала лет 15 назад, что все это вред, пока ты не увидишь под микроскопом, сколько лейкоцитов, не померишь давление, да, то есть ну, мы другому ничему не верили. Я давно изучаю направления, связанные с психологии, и всегда обращалась к людьми, людям высокого уровня развития, это академики. Это профессора, которые делают науку и такую науку, которая реально применяется на практике с анализом. Вот я помню много лет назад, лет 20, наверное, еще, я вышла на профессора Горяева, Петра Горяева, кому интересно, запишите себе прямо сюда, вот в чат, чтобы вам запомнить, и себе запишите. Он доктор медицинских, он физико-математический, но я сейчас уже я не помню. Тогда еще вот это все, что сейчас происходит, но много знаний, тогда этого еще ничего не было. Это сейчас на основало столько знаний, что мы прям, мы прям захлебываемся от этого количества знаний. А тогда были какие-то бабкины, какие-то там... Что то, что бабка нагадала, да, там пошептала. И мы как-то привыкли не верить во все это. И вот так как я всегда была любознательна, много читала, много исследовала, позже наукой занималась, много научных исследований провела, писала работы и по пищеварению в разных типах диет и способов питания. Дальше занималась высшей нервной деятельностью, влияние стресс-фактора на высшую нервную деятельность. Статьи, журналы, готовилась к защите. Ну, правда, я не защитилась. Как раз пришло, пришло время или идти достраивать дом в начале 2000-х годов, или платить, или платить взятки идти защищаться. Я выбрала достроить дом, уволиться с работы, со своей, со своей государственной службы. И зато мне моя наука помогает сейчас видеть, что происходит в мире, и насколько я была умничка, молодец, что я это все исследовала, то, что мне было интересно. И так я отвлекаюсь, возвращаюсь к Петру Горяеву. И вот тогда я впервые почитала, выписывала Серия медицина, серия биология, серия эстетика. Кто помнит такие маленькие брошюрки? А, А5. Такой, половинка А4 это опять, да? Что-то я запуталась. скажите мне. Половинка А4 это опять. А3 это большой. Это 2А4, да? <помните>, Помните мне, пожалуйста. Так вот, такие были брошюрки. Я их выписывала. И очень много там почерпнула интерна... информации для себя. Тем более, что это были научные данные. Также было, были исследования, когда, я помню, была серьезная проблема у моего сына, заболевания. И я очень испугалась, потому что непонятно откуда это было. И мне повезло, я попала к профессору, доктору. Тоже медицинских наук, по-моему, и физико-математических. Вот там рядом все, Поэтому, когда училась на биофаке, и много было там точных наук, где физика, физхимия, биофизика, биохимия. Я понимаю, как это связано все, вот эти точные науки, с биологией и психологией. Поэтому своим образованием я горжусь. И вот тогда впервые я узнала, что такое метод ФОЛИ. Кто знает, что это такое, да? Биорезонансная терапия, кто об этом слышал, знает. И вы, наверное, тоже знаете в связи с этим, что каждая клеточка в нашем организме, орган, энергия, эмоции, все это вид энергии, это вибрации, и это все можно замерить физически. Так вот, на сегодняшний день уже давным-давно существуют методы, которые лечат. Лечат вот это с помощью биорезонансной терапии, но это официально не признается, Потому что, ну тогда что будет делать фармакология? Кто, что То, что там будет зарабатывать на нас, дураках. Понимаете? И там и онкозаболевания лечится Кстати, в Египте я узнала, что есть препарат, который лечит онкозаболевания. Но они не дают вывозить этот препарат. Надо сюда приезжать, полгода жить там или сколько, в среднем, и лечиться. Вот, кстати сказать. Так что препаратов, которые лечат серьезных заболевания, в мире полно. Но до этого надо просто расширять свои знания и узнавать. И, конечно же, искать причину психосоматики. Я от нее начала, к ней и назад вернусь. Так вот, когда я начала изучать труды великих людей, не просто то, что бабка нагадала, я увидела связь психофизиологии, как это все устроено. То сейчас это у нас уже... Сейчас у нас это уже чакры, да, вот с Востока пришло. А на самом деле это биологически активные центры, откуда исходит по всем направлениям иннервация от позвоночника, сердце иннервируется с одного вот на уровне грудной клетки находится, там грудное дело такие это поставляет, там поясничный отдел, там, и так далее. То есть я сейчас не буду углубляться, это не тема нашего сегодняшнего материал. Поэтому сегодня то, что приходит и стало доступным для всех, я давно это уже изучала и умею увязать это с причинно-следственными связями психики и тела, психофизиологии. И если у нас ум, условно говоря, сознание – это 5%, то бессознательно – 95%. То есть наше тело. Вот представьте себе, сознание – это 5% голова, условно говоря, бессознательно это тело. И так как я люблю долго ковыряться, а я пока не разберусь, как это работает, как это устроено, я не могу, я не могу, я не верю, я не понимаю. Мне нужно показать, куда этот малый круг идет, большой круг, ну, например, венозное кровообращение. Это отработанные продукты распада. Да? Это отработанные Продукты, которые должны вывестись как через скал, через мочу, через кожу. Кстати, три четвертых выделительной системы занимает кожу, так на всякий случай. И вот венозное кровообращение. Когда у людей есть геморрои, всевозможного рода тромбы. Если вы понимали, это что-то мы удерживаем. Мы удерживаем и не отпускаем. И это превращается вот, вот в такое вот нарушение венозного кровообращения. Почему там, где венозное кровообращение, тяжело заживать? Почему трофические яды заживают плохо? Потому ну, что это тоже венозное кровообращение. И там нужно работать с прощением, с отпущением какой-то боли, обид своих, чужих, там, из ваших родственников, которых вы даже и не знаете. Ну, это так, слово. Так вот, все, что сегодня... Я использую как психолог, психофизиолог, психотерапевт. У меня это накопленный опыт. И не только опыт врачевания, опыт простройки структуры вашей личности, души вашей. Да, это еще с точки зрения науки объясняется четко через пирамиду нейрологических уровней, которая мне очень хорошо ложится вы можете найти пирамида Дилтса, кому интересно, найдите ее, погуглите. Так вот, я начала про деньги, начала про страхи, начала про то, что хочется работать и в то же время, не, не хочется, неблагодарность. И вот все-таки сюда, сюда я сейчас с этого начала и подвожу вот такое заключение. То же самое касается это и денег. Денег в мире много. Их настолько много, что переизбыток денег приводит к дефолтам, к экономическим кризисам. И сегодняшний кризис, он вот в виде Третьей мировой войны, кто об этом знает, не знает, нас устрашали Третьей мировой войной, спасибо, что вот так вот нам ее дали, то же самое связано с деньгами и их большое перераспределение. И распределяют эти потоки всегда только те, кто владеют этими потоками. Те, кто боялись, страшились, они всегда будут бедными. Поэтому в материальном мире, ребят, те, кто хочет преуспеть и выполнить свою миссию, так называемую, да, а миссия — это... Знаете, что это миссия? Кто такое миссия? Хотите знать, что такое миссия? Сегодня много, просто невероятное количество тренингов по миссии и предназначению. Столько гоняют всякой информации, и люди рады стараться, ищут свою миссию. Я вам скажу ее одним предложением. Я вчера сказала, ты на мастер-классе, по-моему, Дети скажут, что такое миссия и чем отличается, отличается она от предназначения. Сейчас очень многие получат инсайт. Напишите да. Смайлики, да, вижу ваши смайлики, лайки. Напишите да. Где, кстати, смайлики? Вот опять же, смотрите, неблагодарные люди, инертные люди будут бедными всегда. Вот услышьте меня. Есть такое понятие как кармический менеджмент. Прочитайте. Найдите в гугле. Сегодня уже доступна эта информация. Вот вы сидите неблагодарные, пишите, не пишите, слушайте, уши развесили, параллельно жарите котлеты. Если у кого-то еще деньги на котлеты есть, <laughs> потому что кризис сейчас. Спасибо большое, что включились. Просто вот запомните, неблагодарные – это бедные, ноющие, злые, э -э завистливые. У них никогда не будет денег. Так вот, миссия предназначения встречается следующим: Нам предназначено выполнить миссию с помощью того, наших с вами, у кого какие есть таланты и умения. Все. Найдите, что вам нравится. Найдите, от чего вы кайфуете. Выберите перечень тех дел, которые вам нравятся. Найдите в интернете, каким какой лучший всего способ можно монетизировать, пройдите тренинг, лучше у меня, конечно, <смех> или у кого-то другого, тут уже как хотите. И делайте. Потому что в материальном, в материальном теле, если вы получаете кайф и радость, если вы проходите трудности, выходя от того, чтобы бросить курить, снять лишние телеса, сделать какие-то действия, которые вы до этого не делали, пройти трудность в этом и заключается миссия быть счастливым да и в итоге быть счастливым конечно оксаночка да наша миссия быть счастливым но чтобы быть счастливым нужно же делать что-то правильно а делать то что тебе нравится самому и то что помогаешь ты другим людям вот привет привет так вот чтобы не отвлечься полностью на ваши комментарии Держу фокус внимания на той мысли. И вот когда вы благодарны за то, что проснулись, за то, что вам кто-то сделал больно, а вы, как взрослый человек, сделали из этого вывод, понимаете? Вы находитесь в состоянии вот этого кайфа и благодарности. Да, вас что-то болит, вам не нравится – вы чувствуете, что вас раскручивает, вас злит что-то. Вы себе так тру-тру, тру-тру, тру Так, стоп, стоп, стоп, стоп, а куда это меня несет? Я проснулась недовольная от того, что мне было жарко? Или что мне надо вставать рано? Я от этого злюсь? И такой голос такой великошенный, голос такой, ну, чем я еще вас... Есть такие люди среди вас? Есть. Вы транслируете что в мир? Нехорошее транслируете. А проснись и подумай. Тебя... Тебе не хочется вставать? С радостью. Спасибо вам большое, я Instagram за ваши смайлики. И Facebook тоже. Спасибо. А ты тут же переключи внимание. Все ли встали этом, в этим утром? Может быть, кто-то косится на больничной кольки? кто-то просто шел-шел упал от того же потому что вовремя не пошел и не разобрался с собой а может даже человек и разбирался но судьба его такая ну судьба это вообще отдельная тема судьба это зачем следственная связь вы делать должны то что вам надо и будь что будет и быть готовым верить каждый день да и это надо очень сильно понять это надо очень сильно по, -по Падать, чтобы тебя так жизнь покрутила чтобы ты это понял. Но многие этого и не понимают. Они бедные и несчастные после болезней, после утраты любимого, какого-нибудь козла недоделанного. Она прилипла к нему. Вот, и вот она себе вот убила себе в голову. И практика за практикой, практика за практикой. Она, не, она не, не, не получает, не понимает, что это козел, которого она притянула для того, чтобы себя прокачать, увидеть свои ошибки, стать женщиной, королевой леди. Ходить по-другому, есть по-другому, пить перестать, курить перестать, вставать пораньше, заниматься чем-то другим, чтобы поднять свой уровень осознанности, уровень денег. Так вот, я про деньги начала, и сейчас вот, тут уже зацепила и про отношения, и про заболевания, потому что это все мои темы, которые я веду. Самое главное – это стержень, который у вас есть. А это стержень, конечно, нужно наращивать потом когда ты выходишь в эфир, идешь на первые какие-то свои эфиры, боишься выходить, ты знаешь, что тебя будут, ну, может быть, будут критиковать, кто-то скажет, ой, голос не то, ой, футболка не та, что-то она такой футболке вышла, она что не могла одеть там какое-то платье, или там у нее выражение лица не то, не вам, вам должно быть пофиг на это, заранее настройтесь на то, что есть разные люди которые будут вас поносить. И это несчастные люди. Поэтому, если вы вовлекаетесь, вы попадаете в вот этот эгрегор негатива вот тех людей, которые боятся выйти в эфир, которые боятся написать, сделать ошибку. Мы когда-то написали, в прошлом году написали какой-то пост, группа в Кургане, помню. И Виктория сделала ошибку, там какой-то был украинизм, борщ. Как накинулись эти мягко говоря, девушки, конечно, конечно, ты стресс. Да, я говорю, что? Ну, ошибка, ну что, указали на ошибку. Но это их проблема, что они во всем видят только плохое. Или даже, даже ситуация с этими группами. Посмотришь, там, русские фурга, в Америке, там, разбросаны по миру. Ну, в разных группах, где люди... Но уезжают живут в разных странах, а сами находятся родом из постсоветского пространства. Как-то я всегда думала, что люди, когда уезжают в другие страны, они становятся, мне казалось, умнее, добрее, продвинутее, нифига подобного. Единицы вот работают в психотерапии с людьми. Значит, та живет в Америке, та живет в Греции, тот живет в Италии, тот в Польше. Ну, Интернет-то бизнес Без, международный, вы же понимаете. И смотришь, получается, что ты из села уехал, да, а село от тебя никуда. Другими словами, ты, уе, ты от себя никуда не уедешь. То есть если ты не занимаешься своими мозгами, если ты не занимаешься своим осознанием, если ты боишься написать отзыв, боишься ты выступить, боишься открыться, боишься показать, но ну, у тебя ничего не получится. Да, это страшно. И я вас очень хорошо понимаю, те, кто боятся выйти в онлайн. Вчера так получилось, ну, ничего не бывает случайно, в Инстаграме зашла к Эдгару Каминскому, где он, этот богатый человек из Украины, врач, врач, хирург. Он показывает, он трудится, он пашет, и он другим показывает, врачам, чтобы они не были овцами, баранами. Ну, я уже от себя говорю, простите. Он там пишет какие-то посты, он пишет там, и смотрю вчера, доктор, да вы зазвездили, да вы с Богом и себя возомнили, а вот что если бы, а вот... Я вчера имела такую неосторожность вовлечься в эти э, коммуникации. Я иногда вовлек... имею такую неосторожность вовлекаться в такие коммуникации, дабы еще раз убедиться в том, что людей гнилых очень много. Но это не хорошо, не плохо, это надо просто понимать. Эмоционально вначале вам будет трудно, когда вы будете принимать на себя вот этот негатив. Негатив вот, вот таких вот людей, у которых нет аватара, что в Инстаграме, что в Фейсбуке. То, что вы светите, по сути, тем, что вы, вот какую фотографию, какая фотография у вас есть, вот что у вас написано, в принципе, понятно, кто вы, что вы из себя представляете. И вот я зашла и начала там, меня не выдержала и начала писать, молодые ребята, дичата, молодые доктора, интерны, так как я сейчас вот в теме «Помочь лидерам МЛМ», психологам, врачам, преподавателям и тем, кто хочет вообще любым консультантам помочь выйти онлайн и зарабатывать достойные деньги, то это то, что фокус внимания, то тебе попадается, да. Я смотрю, от, от, говорю ему, что же вы так вот молодой, красивый, здоровый, ума столько. А как, надо бороться, надо идти бороться, идти с темой бороться. Так иди, иди борись. Если ты Кузьма Скряды, или ты немцов, или ты новодворская, или ты. Продолжите список, пожалуйста, то ты иди, борись, что-то после себя ставишь и дашь людям пользу. А если ты маленький человечек, который манипулирует, и ты сидишь и плачешь, имея высшее медицинское образование, что тебе не платят эти твои тысячи гривен. Так, прости меня, тебе, только сейчас тебе нужно научи, учиться заниматься собой. Потому что мозги раба. Мозги раба. Ты человек так и не понял. Я говорю, если ты, я пишу, если вы, вам не нравится система, вам нужно становиться гибким элементом системы, потому что гибкий элемент системы управляет системой. Кто это понял, ставьте плюсик. Кто не понял, учиться и учиться сознавать и сознавать или ты создай свою систему и стань над системой или иди на на площадь на на расстрел или стань таким человеком чтобы если ты осознаешь что тебя уничтожат то ты после себя оставишь след и в умах людей оставишь там что-то такое светлое или становится гибким элементом системы помогать там продолжаешь помогать людям если ты доктор настоящий а параллельно ищешь способы зарабатывания как это делают другие, чтобы что? Свою семью поддерживать, обеспечивать. Чтобы уйти из маминой квартиры, если ты молодой врач и сидишь у мамы с папой на шее, а не сидеть и ныть, писать слова всякие, кусючие, для тех, тех кто уже сделал, показывая своим примером. И другая девушка написала, «А что ты вот так часто тут пишете? А вы что тут, наверное, э, значит, адвокат доктора?» Я говорю, «Этот доктор не нуждается в адвокате. Я, скорее всего, ваш адвокат». Ну потом уже не стала дальше ничего писать. Думаю, ну что бы ввязываться в такие, э, в такие рассуждения людей. Поэтому я к чему хочу сегодня, сегодня подвести свое, э, свой сегодняшний эфир? Потому что были, есть и будут, которые плавают ниже плинтуса. Говорят, свиней не научишь летать. Помогать нужно тому, кто хочет помогать себе. И если ты боишься как доктор, психолог, выйти или как другой специалист, неважно, значит, сиди там, где сидишь. Потому что только через вот эти дискомфорты и страхи ты прокачиваешься. Но опять же, когда у тебя есть поддержка, наставник, тренер, коуч, Группа единомышленников. Ты будешь идти делать, тебя будут поддерживать. Да, будут ошибки, естественно. Значит, троечку хотя бы сделать. Какая там троечка? Мы же чтобы на пятерку. Правда? Если вдруг мы что-то сделали не так, наши же потом в угол ставили, родителей вызывали, позорили. Училка могла перед классом опустить этого парня или девушку. Сколько я работала с людьми и знаю. Ее запрос бизнес открыть, а он и так, и всяко никак не получается. Идет запрос отношения какие-то построить, а там всплывает какая-то бабушка Мария Ивановна, еще кто-то. Но если вы помогать хотите людям, то начните с себя. Я знаю, как это больно. Я знаю, как это неприятно. Даже когда ты уже покачанный человек. Я могу выйти на тысячную аудиторию, на пять тысяч аудиторий. Конечно, я буду переживать и волноваться. Но я уже прошла этот путь. Вот этот путь страха поэтому, если вы идете в спортзал и хотите поднять сразу 100 килограмм, понятно, мышцы порвёте. Поэтому степ-бай-степ, по чуть-чуть. Грамотное позиционирование себя. Конкретная цель, сколько вы будете получать денег. Насколько вы относитесь к себе, к людям, к продукту, это, это большой длительный путь. Сама из, из обучения такого. Но это надо делать. Не просто послушать, как говорит Новосельская, Петрова или Сидоров. Нужно идти в тренинг, Делать домашнее задание, да. писать отчеты, работать день и ночь, пока из мозгов выйдет этот хлам. Конечно, больно. Конечно, больно. Мы биологические люди, мы биологические существа. И нам больно, когда нас не слушают, не воспринимают, когда э, кто-то выливает на тебя этот мусор, грязь. Э, Это человек, у которого у самого проблемы. И вот я, когда приходят люди, они пишут, я уже знаю, с какими проблемами они пришли. Потому что они, то, что они пишут, вот зайдешь на их страничку, посмотришь на их картинки, на те статьи, на те, что они выкладывают, как они выкладывают, уже полная картинка человека. Это психодиагностика. Да и не надо быть сегодня большим психодиагностом, чтобы этого они понимали. Согласны? Поэтому есть множество практик, которые, по сути, помогают убрать контроль ума и перейти в расслабленное состояние бессознательного. И они помогают, потому что подсознание мыслит картинка. И вот в интенсиве с 25 по 29 число у вас будут 90 будут такие практики, 80, 20 процентов будет практики на сознание. Записать, осознать, отметить подкорректировать и идем в транс, и идем в транс, и идем в транс. Сегодня я хочу вам подарить еще такую одну практику, которая очень сильно работает. После проработки по-настоящему этой практики, опять же, которая работает фокусом ума и сознанием, без сознания. Ну, например, у вас сегодня доход там, допустим, 1000 долларов. Вы хотите там... 5. Значит, что вам нужно сделать? Вам нужно сделать, написать это на бумаге, с левой стороны написать это тысячу долларов, фокус внимания, левое полушарие, логика. С правой стороны, там где 5, написать, а что конкретно вы хотите. Что вы хотите? Что будет? Вам же не самоцель деньги, вам же деньги нужны для радости и счастья. Деньги же нам нужны для чего? Для радости и счастья, правда? Поэтому вам нужно записать, что будет. Вот вижу, слышу, ощущаю, вот в, этом, в этой правой колоночке напротив этих пяти тысяч. Более детально будем эти практики делать на интенсиве. А сейчас хочу, вот, чтобы у вас какая-то польза была осталась в вашей голове, в вашем теле. И вот это будет одна часть практики. И тогда... Ваш ум, ваше левое повышает, оно для того нам для того нужна голова, чтобы мы учитывали, сколько мы хотим. Конкретная отсвет. И вот сколько также будет практика, сколько вы сегодня в день, надо тоже будет посчитать, сколько в день у вас расходится денег, расход денег. Сесть и посчитать, честно с собой посчитать. Дальше. Написать, сколько месячный у вас есть доход. Сейчас. И сколько хотите, чтобы был. И годовой. Да, нужно будет ему полениться, сесть и посчитать. Разумные, зрелые, психически зрелые люди, они считают и ведут учет. Дети не считают. Они хотят сейчас, они ездят на такси, они покупают всякие бирюльки, брикульки, потом понимают, что надо платить за квартиру, за что-то еще, а денег нет. И лезут в кредиты. Или там плачут, стонут и так далее. Поэтому есть такая практика, и вам я ее дам. Сейчас я ее вам, вот вам здесь прямо в эфире давать ее не буду. Напишите, кому кто хочет такую практику, вот прямо тут напишите. В Инстаграме напишите в директ. Практика называется «Золотой шнурочек». Так и называется. «Золотой шнурочек». А в Фейсбуке напишите здесь в комментариях «Хочу практику золотой шнурочек». Хочу вас предупредить. После этой практики деньги каким-то образом будут приходить. Ну, Вы же работаете, вы что-то делаете, о чем-то мечтаете. Кто-то Бог вам возвращает, то ну, подработка появляется, еще чего-то. Вот так. Помните, 595. Сознание 5, подсознание 95. Так вот, эту практику, когда вы сделаете, будьте готовы, что деньги будут приходить и могут приходить намного больше. Поэтому умейте контролировать сразу. Мы будем этому учиться на интенсиве. Потому что... Когда вы убираете контроль ума, после того, как на берегу все расписали, когда вы убираете контроль ума, расслабляете тело и четко заходите в подсознание и с помощью гипноза заводите себе ту картинку, ну, то, что я вам буду давать, вы об этом забудете. Вы сделаете и забудете. Именно в этом моменте... Контроль ума уходит и напряжение в теле уходит. Тело ведь переживает, что нет денег, нечем платить, ничего из-то, ничего это, там-там-там. Тело напрягается? Это 95. И вы, когда делаете эту практику спокойно с помощью фокуса внимания, ретикулярной формации, запрограммируете себе вот эту конкретику, то с помощью этой практики вы запрограммируете что, как, чего. И вот этот символ практики золотой шнурочек Вы его сделаете и забудете. А деньги будут приходить. Больше будет приходить, денег, понятное дело. Но таких практик я буду давать много на интенсиве. У многих людей, ну, где-то процентов 20 людей, это те, которые работают регулярно. 20-30. Так устроены люди, что они... Ну, послушали, как вы, вот, и разойдетесь, и каждый пойдет себе. Да, что там мне рассказывать, и вот. А некоторые платят деньги, приходят, и все равно не делают. Ну, в силу несерьезности, в силу неверия, в силу лень. или в силу внутреннего самосаботажа. Само потому что чаще мы привыкаем к тому, что у нас уже есть, а к тому, что будет хорошо, в нервной системе нет опыта. Поэтому она и саботирует. я ну, туда пойду, ну, послушаю, ради интереса. Где это-то, зачем? Так вот, многих там 5-7 дней происходят какие-то чудеса. Приходят деньги, приходят. приходят возможности, люди, ситуации, договора и так далее. Денег в мире много, я с этого начинала наш эфир. Их настолько много, что для того, чтобы сделать перераспределение и убрать лишних людей, которые боятся, которые страшатся, которые прилипают к обычным э, видам деятельности, для того и существуют все эти кризисы, и этот в том числе, чтобы убрать лишних, ненужных и низкочастотных людей. А низкочастоты, вы уже знаете, мы с вами говорили, это изучает наука, страх изучает. Одну частоту коронавируса, листы, какой у какой-то там вируса гепатита А, гепатита Б, у какой-то синебной палочки есть другие уровни вибраций, где их посчитала наука, физика. Да. Так вот, на каждую вот эту вибрацию есть другие вибрации, которые подавляют и уничтожают. Так вот, люди, боящиеся, больные, в страхах живущие, не знающие, чего хотят, они идут на, на выход. Да? И тот не хочет идти в ногу с новыми технологиями, просто услышите меня, вы, наверное, тоже слышали это раньше. Это биологический отбор, таких людей просто на выход. Их уберет. Не сегодня, так завтра. Не с этим вирусом, так другим. Потому что принцип жизни — это развиваться, проходить страхи, делать дискомфорт. И тогда душа ваша расцветает. Если материальное тело зажралось, расплылось, его закинули уже в болезни, еще куда-то, его заставляют стихнуться и делать. Да? Принцип жизни — это делать. Смысл жизни. Как сказал Эриксон, Минтел Эриксон, Такие слова. Люди в основном живут до 30 лет. А потом они умирают. А хоронят их 85. Кто об этом слышал? Поэтому те, кто боятся, они на самом деле не живут. Они уже умерли. Или их уже подготовила система на выход. Наверное, для кого-то сегодняшний эфир был необычный, да? Ну, по крайней мере, инсайтов было много. И вот те, кто, у кого сейчас хватит сил и эмоций, не знаю, духа, написать после этого эфира отзыв, я подарю вам бесплатную консультацию на проработку какой-то вашей проблемы. Причем четкий алгоритм отзыва, с чем пришли с каким запросом? Чем была полезна наша встреча? Что для себя нашли и как будете это применять? И вот я сегодня хочу выразить огромную благодарность Виктории Деревянко. Она меня по сути сподвигла на, это, на этот эфир. Прошло два мастер-класса бесплатных мастер-классов, в котором я уверена что было много инсайтов, и многие пойдут, будут делать по-другому. Некоторые записались в интенсив, который будет у нас вот уже 25-29. Некоторые записались в интенсив, а некоторые просто куда то пропали. А стояла задача, напишите, пожалуйста, отчет отзыв. Вот просто для себя, чтобы отложилось в голове. Потому что голова, она быстро забывает. Ну, 5% информации, да, и 95%. Разность, а есть, да? А когда вы запишите, вы запомните, когда что-то уляжется. И написала несколько человек отзыв. Виктория Деревянко сегодня написала отзыв. Я обязательно его выложу отдельным постом, за что ей очень благодарна. Она сделала глубокий анализ. Человек адекватный... Умный, разумный юрист, бизнесмен, бизнес -умен. Люди, которые работают, учатся и делают отзывы, отчеты. Согласно кармическому менеджменту, прочитайте, пожалуйста. Вот что посеешь, то и позднешь. Вот отдаешь, получишь. Я отдаю. И я знаю, что многие меняют свои судьбы, увеличивают доходы, замуж, уезжают в другие страны, продают дома, которые не продаются, закрывают там болезни какие-то я отдаю, и я знаю, что оно там где-то растет и получается результат. Есть люди, которые через год, через два, через три являются и пишут отзывы. Есть те, которые не пишут. Ну, нормально. Так вот, те, кто умеет быть благодарными, осознавать, откуда пошел толчок в вашей жизни, откуда мне как-то написала эта девушка в группе Facebook, день недождение там поздравила, когда друзья выходят, я смотрю, кто активный, поздравляю ей с днём рождения. Мы тоже не друзья. И вот она пишет, и говорит, я вспомнила, как я вам благодарна, я была у вас на одном мастер-классе, я никогда не забуду эту практику, что мы делали, она меня просто привернула в жизнь. Там была практика работы со страхами, и глубокая была практика. Все страхи, по сути, это производные страха смерти. Там была глубокая страха, практика со страхом смерти на этом нашем интенсиве я тоже ее там. Вот она, сколько лет прошло, я уже про нее забыла. Так что я знаю, что, как работают мои методики, как работает моя какая обратная связь у моих клиентов, учеников. А вам хочу напомнить еще раз. Благодарные люди. Это богатые люди. Вы кто? Где кто? Зайдите в главную страничку и посмотрите. Если лень и вам не интересно, выходите и не слушайте. Вы кто? Никто. И зовут меня никак. Если интересно, и вы разумный человек, заходите в директ и смотрите, кто. Вот так вот люди приходят иногда. Вы кто? Ой, ну, кто? Ой, ну, кто? Ой, ну кто? Ну кто? Ну кто? Ну кто? поэтому люди разные. И вам выходить в эфир и вам делать доброе дело, это значит прокачивать себя. Вы будете становиться более уверенным, скажем, слегка агрессивным, это нормально. Иногда вот от таких рукнов ну, уже надо ответить иногда. Кого-то послать на кнопочку выше, кого-то поблагодарить. Просто когда вы идете, вам Бог помогает. И сегодня у нас практика, я обещала дать кто из вас православные Николай Чудотворца. Была у меня женщина с тяжелыми заболеваниями. Я уже говорила там с кишечником, с желудком было очень много проблем. Там была куча обид. Куча обид на маму, на сестру, на, на весь мир. Жила она в своей квартире, которая и не имела права на эту квартиру. Жила там, какой-то угол ей выделили, полностью ее там внучка и Ну, в общем, такое бывает в жизни. То есть детство, оно есть детство. Где-то обида, где-то... Вот, опять же, воспитывали так, как воспитывали. 30% нашей жизни зависит от воспитания родителей, что нам, нашли, что нам дали. 70, простите, это наша ответственность. И вот я провалилась с ней психотерапию. И работала я с ней. И настолько было трудно с ней работать, настолько там ум, ум мешал. Настолько я уже не рада была, что взяла ее. И помню, я так сама уже нуждалась вот в помощи. В помощи каких-то вот высших сил я помню, в этот день был праздник. Праздник Николая Чудотворца. И я сделала обычную транс-медитацию, расслабилась, закрыла глаза и представила себе, как... Ну, благодарила, естественно, как любой медитации, в любом, в любом молитве. Сначала нужно благодарить, а потом просить о чем Потому что если мы просим, мы неблагодарные животные. И тут благодарные животные, благодарнее еще мы с вами. Я помню, я искренне, очень искренно вошла в это состояние расслабленности, транса. И я почувствовала, как по волосам, как были чьи-то руки на волосах. Я потом думаю, я что со мной, наверное, я даже испугалась, потому что слишком трезвомыслящая. С тех пор я особенно верю, ну есть некоторые... Образы, которые вам, вы верите, вам подходят. У каждого есть свои образы, которые вам подходят больше. Не важно, это может быть там, сила какая-то верхняя, видя какой-то образ там, Николая Чудотворца, Матерь Пресвятой Богородицы. У кого-то там какой-то пророк. Два же разного, у каждого у нас своя религия. У кого-то просто шар какой-то, солнце, которое идет туда вверх, за пределы там, где создается мир. Каждый, кто во что верит, выходит в эти верхние силы. Так вот, я вам рекомендую сделать такую практику сегодня. У кого может быть совсем-совсем больно, кому может быть, ну, как-то совсем уже приперло, Сделать такую практику. Сначала поблагодарить за то, что вы имеете. Затем четко представить, чего вы хотите. Постараться подышать светом. Светом светлым, божественным, фиолетово-голубовато, золотистым, желтым. У кого-то может быть удастся посидеть на берегу моря, как у меня вот сейчас. Я вот смотрю на море и правда закрыто сейчас море, ведь пандемия везде. Но я могу на балконе просто в одну точку смотреть, видеть море и так танцевать могу включить музыку какую то без без слов и просто научилась входить в состояние фокусировки на себе на теле и тогда ты благодаришь четко формулируешь запрос тогда твои транс медитации молитвы как угодно это называйте они вам работают на вас вот сегодня такой праздник я вам рекомендую это сделать ну и, так как тема связана с ближайшим моим тренингом, как убрать внутренние денежные ограничения и начать получать больше денег в этой жизни, тем более, что вы достойны, неважно, какой у вас есть продукт, вы MLM-предприниматель, вы захотите, зашли в бизнес из офлайн, начинаете и боитесь, что у вас там не получается, или у вас... Четкий бизнес, но остановились денежки, значит, здесь что-то, какие-то страхи в голове. Или вы коуч, психолог, художник, консультант. Можете и достойно получать столько денег, сколько вам положено по вашей сути. помогая другим людям получать достойное вознаграждение, обмен энергией. Вы даете людям пользу, люди дают вам вознаграждение. Но ну и помните, если вы не платите, и вам не будут платить. Поэтому, если вы платите мало, вам нужно будет очень много работать. Если вы идете в хорошие, добротные тренинги с коучингом, там исчисляется тысячами долларов, значит, столько же вы будете получать в разы. Вы просто запомните. Это уже проверено на собственной шкуре и на своих учениках. Поэтому, друзья мои, кто хочет практику золотой шнурочек в шапке профиля в Инстаграме, нет этой ссылки, просто напишите в директ, и вы получите такую практику. Кто здесь в Фейсбуке меня слушает, в комментариях напишите «хочу практику золотой шнурочек», и вы ее получите в личное, в личное сообщение. И Тренинг интенсив с 25 по 29 мая. Как за 3-6 месяцев величество свои доходы. В 3-5 раз. Да-да-да. и больше. Потому что у многих вот тут вот сидит столько. И вот тут вот. У -у -у -у. Ну, если пришел тренинг. Тренинг интенсив. Пока-пока. Всех вам благ. Денег вам. И не бойтесь идти вперед. Слабые будут щипать, но через них вы будете становиться сильнее. Открывайтесь, будьте благодарны, делайте, потому что в материальном теле душа только там развивается и становится лучше, светлее, радость, когда вы не боитесь сделать новое. В этом смысл жизни материальной на земле и смысл духовного. Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт. Она с вами на связи. Жду вас в тренинге.